У девушки давно нет секса, у нее сексуальная энергетика. Uh -huh. Либо она, не знаю, там, упала в котел с Виагрой в юности, там, как вариант. Ну, знаешь, может быть, я упала, подожди. Упала? Да. Стой, не пугайся. Собирался подниматься по эскалатору на второй этаж. Увидел тебя. Мне понравился твой образ. Честно, какой-то он развратный. Да, я решил тебя догнать только поэтому. Ну понравилось мне, вот и догнал, Сергей. Сюша, ты идешь по магазинам здесь? Да. Потому что сегодня на теплый воскресенье. Я заметил, что еще теплый день, мне было жарко сегодня очень. Угу. И все, кто не купили себе зимних вещей, решили в последний момент выбежать из дома и что-то взять. Сам подходящий, да? Ну, в принципе, еще подходящий вариант одеть там юбочки, платьица, что-то такое для девочек. В том числе. В том числе mm -hmm. такая такая прошу а как тебя зовут с... а, знаешь, прошу, прошу, это прошу, с... не... стрессовый момент всегда да, знакомство да, да, да, для да, мужчины да. тоже знаешь на самом деле маркетинговый ход когда человек в раскол состоишь мне кажется в этот момент нужно ему информацию что кто вливать. ты нет, думаешь я просто... сейчас продавать буду нет. Нет, нет нет нет я просто вторая мысль пошла а, сергей сережа все. ты сюша да, хорошо, что тебя запомнил тоже, знаешь Да, так, просто бывает такое Ну, это нормально да? да, то есть, ну, парню, чтобы там взять, подойти, познакомиться, надо какой-то барьер перейти ну, да. И он, мне кажется, ну, естественно, его еще в детстве заложили, там, не подходи к незнакомому Ну, насчет детства, я думаю, наоборот В детстве мне не разрешали родители А вот как ты считаешь, что самый главный фактор, воспитание детства или наш инстинкт, а... который архетипичный? Ты психолог Психиатр. Психиатр? Слушай, отлично. Вот в чем. Я думаю, у тебя какая-то необычная энергетика. У тебя, знаешь, у тебя сексуальная энергетика все-таки. Ты либо проработала все комплексы. Бывает, у девушки давно нет секса, у нее сексуальная энергетика. Либо она, не знаю, там, упала в котел с Виагрой в юности, там, как вариант. Ну, знаешь, может быть, я упала Упала? Да? Есть такой вариант. Ну, мне кажется, что просто ты проработал какие-то внутренние там страхи, переживания. Ну, знаешь, иногда наша проработка помимо нас происходит. Mm, то есть жизнь. А, слушай, у меня вот буквально 10 минут э, у меня встреча, я собирался попить кофе. Э, ты можешь э, присоединиться. Ну, если 10 минут. 10 минут. Тогда Напиши тогда себя. Чтобы не остался твой номер. Времени немного, мне может позвонить в любой момент, но я думаю, мы кофе успеем попить. Садись. Знаешь, как в детском саду, это очень забавно. То ли это вьетнамский дизайн такой, скорее всего. Но, по-моему, они их утащили из детского сада. Дело что психиатр в таком классическом понимании занимается лечением таких более острых состояний психические расстройства, которых психотерапия не увеличит. Психотерапия — это чисто словесное, то есть как психология как в классическом понимании, но как психотерапевтическо-медицинская. А психиатр, он, скажем так, больше направлен на медикаментацию. Поэтому, на самом деле, в дальнейшем я хотела бы уйти и психотерапию сейчас лезть. Возможно, заняться психоанализом, но это... Значит, ты сейчас так обстоятельно рассказываешь, как на... Да, как на лекции такая. Я бы представил тебя сразу такое в, в такой шапочке за как-то... Вот такая стойка, знаешь, когда лектора, и такая... Психотерапия? Это серьезно? Нет, наверное, расскажи мне какие-то конкретные качества штуки, там, 4, которые для тебя важны в твоем вот парне мужчине. Как ты представляешь его? Адекватность, надежность, эмпатия. Ну, это, то есть, Блин, я не знаю, что значит это слово. Значит то, что он в какие-то моменты может чувствовать, понимать, открыть. <свят> Понимать состояние изменения. Люди, когда живут вместе, они могут вообще привыкнуть и не замечать, что происходит друг с другом. Давай, что-нибудь еще одно, качество, которое называется адекватность, оно, ну, не, я хочу себе неадекватного парня, чтобы был совершенно чокунтный. Да, так было, очень бывает, просто понимаешь, очень многие в этом не признаются, но... В чем? В том, что они хотят Хотя, неадекватного? неадекватного да? Тирана какого-то или фрика. Да, да, подсознательно хотят. Почему дефективное отношение? Да потому что она в подсознательном уровне хочет себя от мне кажется, что деструктивные отношения, потому что у нее есть какое-то качество, которое ее привлекает сильно, а другие качества являются ну какими-то безумными. И... Ну, не знаю, я тоже раньше так думала. А потом убедилась в обратном. Такой, знаешь, серьезный взрослый ответ, надо тебе какие -то другие вопросы задавать. А то... сформировался образ? Нет, сформировался образ такой, вообще серьезной тети вообще. Да? Не, на самом деле я просто как говорю, как он есть. Но еще а, одно такое качество, которое иногда перекрывает все. Знаешь, иногда логично под все критерии человек подходит, но есть только, как, вот какое-то такое понятие, скажем так, эмоциональной вовлеченности. Эмоциональной чего? Вовлеченности. А, оно может логически ничем не подкрепляться. Вот. Однако это тоже есть. Ну, я тебе скажу, что должно быть... А, какое-то притяжение должно быть. Если его нет даже на первом этапе, люди должны подходить друг к другу, но если нету на первом этапе а, какой-то страсти, какое-то притяжение, ну, то это точно не стоит продолжать. Да, но, но в это же время нужно понимать, что это не базис, это такой старт. Это такая основа. Стар. Ну, страсть не может длиться, сильная страсть всю жизнь не может длиться. Но я тебе скажу, что вообще... ну бывает, что человек кажется тебе интересным, ты с ним живешь, на ну, не живешь, ты с ним встречаешься, у вас происходит близость и полное несовпадение в сексе и со всем своим опытом ты пытаешься с ним что-то это сделать, пытаешься, пытаешься ты понимаешь, что блин, ну то есть без этого нельзя, то есть секс очень важная тема в отношениях В этом плане сексуально по-разному не потому, что они именно вот всегда да, играют. В... Конкретные обстоятельства. Да, да. А вот именно еще одна этот покор зависит. Вот насколько это Нет, такой совершенный вопрос. Нет, тоже. А, ну давай тогда мне надо звонить коллеге. А, такая утекает. Наберу. был приятно ну что ребята это было интересно потому что девочка учится на психиатра психотерапевта она немножко считывала мои состояния девочка мне понравилась внешне мне кажется, что из нее можно вытащить такую девчонку, больше сексуального контекста, больше каких-то эмоций. Сделаю это в следующий раз. А сейчас, что я вам скажу, приходите на наш мастер-класс, ссылочка будет в описании. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. А также могу еще сказать, что не всегда надо давать девочкам какие-то запредельно фриковые эмоции. Если вы по натуре своей не комедиант, да, не пранкер, то не обязательно этому учиться. Вы можете научиться инструментам мужественности добавлять. Столько э, сексуальности, столько игривости в общении, сколько это достаточно. То есть не обязательно менять свой характер полностью, главное знать инструменты, которые вам помогут в соблазнении общения с девушками. Приходите на мастер-класс, до новых встреч!